Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали, тяжелый немецкий танк 10 уровня Маус, карта Руинберг, игрок Abyss of Dreams. Прям так получилось ровно 500 единиц урона. Я, кстати, прям недавно в кораблях, <соспалившийся> <соспалившийся> такая магия цифр, за бой нанесено урона 111 тысяч одиннадцать. Бывает же такое. Счет пока что. 1-0. Сливается вражеский светляк. Ну, это ничего удивительного. т ЛТ. Быстрая машина. Ну, в принципе, все, да, высокоуровневые. Легкие танки. отличаются Большой скоростью. Ну, из-за чего частенько первыми отправляется в ангар. Вот. Теперь сливается Светляк в союзной команде. Счет становится 1-1. Маус наносит урон Е сотому. Нет, здесь, конечно, вперед опасно ехать. Это, да, улица простреливается. Хорошо, особенно он оттуда с зеленки. Если попасть в засвет, можно здесь в Бордину наполучать. Вот прилетает в Проджетто. Странно только, что один снаряд. Вот еще и от СТБ. А, кидал Маус. В ответ не удалось попасть по СТБшке. Союзники вовремя не смогли остановиться. Полетел вперед. Там Дарина Чирон, ты еще он, Леопард. По-моему, Леопард сейчас следующий Отправиться. В ангар. И урон удалось нанести, еще и помощь за постановку на Счет 4-3. По прочности вражеская команда уступает. Я не знаю, что должно произойти, что-то. Да, Бабаха, конечно, опасная машина, но когда на ней правильно играет. А когда вот так, в городских условиях, ну, выкатился, он одну тычку дал, пробил, не пробил, а потом в ангар можно отлететь. Потому что там, мне кажется, как бы снаряд не попал, он всегда будет наносить урон. Это одна из тех машин, которые, ну, вообще там, не знаю, что надо, случилось, чтобы она каким-то образом танканула. Ну, может, корпус там еще что-то и может. 6-3 Здесь, по-моему, союзный тяжи проигрывает эту позиционную перестрелку Маус решил им помочь Счет уже почти становится равным 6-5 Прям ноздря в ноздрю команда идут. Нет перевеса какого-то в ту или иную сторону. Ждет ждет Маус, когда конь выстрелит. Не поворачивает башню, понимает, что могут его в щеке пробить. А Так, с вертуханчика довернул, выстрелил, отвернул. И еще разок. Почти на полтысячи. Немного альфа не проходит. 12 единиц прочности остается у коня. И уезжает он за здание, прячется. Куда? Даже фугасик ему можно вот так добрать. Без проблем. Счет 7-6, но по прочности вражеская команда впереди. А вот счет уже становится равный. Ситуация накаляется потихоньку. Хотя прошло всего 5 с небольшим минут. Стреляет здесь фугасом бабаха. Но там вообще семечки. 300 с небольшим единиц урона. 60 ТП конечно тоже. Ну десятка любая машина опасная, но блин у 60 ТП 750 среднюю. Танкует Маус. Вот так да там удается как-то вот успевать выцеливать уязвимые места, еще и башню отворачивать, чтобы тебя не пробили. этот раз не получилось да, но ну, по крайней мере не все так как рассчитано из четвертый пробивает мауса но ну, и сам отправляется на заслуженный покой выжидает 60 тп своего момента сзади. 121Б, но, по-моему, у него это не получится. Да? там еще и седьмой, еще и бабаха. Была. Боль больше нету. Так, 121Б получает там. Ах, и не успел Маус свестись, из седьмой поехал вперед. Ну, то ли Мауса заметил. То ли просто. Хотя здесь есть шанс, да, еще все равно объехать. Есть урон. Еще разочек. Но все равно у ИСа-7 еще много прочности. Это как минимум три выстрела. раз не удается пробить счет становится равным 10-10 минус союзная СТБ. Не, не вижу сколько там прочности у союзной бабахи ну, <смех> не густо, я бы сказал. <смех> Счет 10-11. страшная такая цифра прилетает в ответ от 60 ТП 666 единиц урона а Маус уже второй раз пробивает в ответ остается шотным ну и со седьмого пока что прочности без изменений с прошлой встречи счет 10-13 приехал там Леопард и добирает Бабаху Всё, союзники почти закончились но ну, здесь везет да маусу что уничтожает леопарда вот он мог сейчас спокойно с кармой заехать и безнаказанно тут тиранить мауса Минус еще один противник Но там стервы с зеленки Из 7 не пробивает Сам получает А такой идет Размен любезностями Надо, надо как-то срочно разворачиваться Пробивает из седьмой, еще критует Маусу боеукладку. Тут же он использует рем комплект Быстро-быстро-быстро ну спрятаться от СТП. Ой, точнее, СТРВ, извиняюсь. Удается загуслить. Но если у СТРВ ремка на КД, можно его с гусли не отпустить. Нет, все-таки не на КД. Но зря, зря СТРВ сюда прилетел, честно слово. Убирает он последнего оставшегося союзника. Маус уже 10 тысяч с лишним урона нанесенного. но почти 6 тысяч натанкованного. Где, кстати, папаха вражеская вторая? А, вот она тут за углом, у него просто очень мало прочности. Но сейчас он, наверное, будет пытаться выехать, пока Маус на КД. Чё у него, фугас?